А ну приоткрыл щелочку маленькую, но комфортабельно. Так, Вань, ты давай готовился сегодня? Да. Давай. Есть. Да, да, да. Ты -да один -да. я готовлюсь, а кофе попил? Две кружки. Получается, я тебе вопрос задаю. Я еще 10 конфет съел. И две печенешки. На второй пугаются застегни. На второй пугаются не застегиваются. Ты такой проснулся, на кофе попил, конфетки поел. А давай твой, твою машину воткнем в коттеджный поселок в дом. Нет, в хаят. Представляешь, что машину втыкаем в хаят. Серега заранее подготавливает квадрокоптер, вот это с одной стороны, с другой мыто свани, с боброшкой. Ну слушай, не страхуешь, от тотал и все. Там с 80 тысяч проков стоит. А пока еще будешь ехать, роус надо зацепить. но ну, чуть-чуть. Мне кажется, это хорошая идея. Ты можешь раз. немножко повеселее говорить? О, Давайте скажу, я что-то уже не понял, что сказать. Друзья, ставим лайки, подписываемся и не забывайте поставить колокольчик, чтобы быть всегда в курсе событий. Поверьте, когда вы владеете информацией, вы экономите деньги и время. А тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. Друзья, приветствую. С вами снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Полосов, Илья Шамшин. Друзья мои, и сегодня мы поговорим а, на общие вопросы, да, то есть самые вот, максимально популярные, да, то есть которые вас интересуют. Ну, друзья мои, начнем, наверное, мы... Я так понимаю, что мы поговорим сегодня просто о локации, о недвижимости в целом, за комплексы. Да, разберем да. большой город Сочи. Большой город Сочи разберем, да. Ну, давайте, на это, наверное, самого такого простого, да, это э, федеральные стройки до 10 миллионов рублей. Это, наверное, такая самая популярная позиция, потому что у нас многие хотят федеральную стройку, да, то есть это, ну, понятно, что безопасность, люди к этому привыкли, это... Привычные комплексы для всех жителей России, так скажем. Слушай, я тебя правильно понимаю, что мы можем разбирать от границы Абхазии до границы Лазаревского? Весь район, все побережье Черного моря. Ну давай, Большой, Сочи. Ну, давай тогда кратенько просто пройдемся по комплексам, а то мы тут, мы тут до вечера будем сесть, давай. Ну давай, начинаем. Откуда пойдем? Ну давай с Лазаревки начнем. Ну давай. Самый-самый комплекс это была дойная корова. Помнишь? Ее доили просто все. Семейные, друзья мои, сем... У меня с там квартира, да, да. Как успел выхватить семейный, это просто. Я не знаю, с чем сравнить. Там. Там да там не успевали квартиры бронировать. Там вот ты просто ставишь на бронь. Если ты там в 11 ставишь э, утра и до 12 не справляешься, не бронируешь, все, как бы она уходит. Там семейные разбирали, ну просто тьма тьмущие покупатели было. Вануж, ну, Вануж, ну, Вануж, там... смотри, правильно? Был просто хайп. Было время, был хайп был. Хайп. Да. было время, когда семейный ну, по большому счету, аналогов на побережье Черного моря нет хороший комплекс, достойный, если ну, его поставить в Сочи в центральном комплексе, ну, друзья мои это, ну, ему цены не будут. ну, его ну. прям так и назвали, семейный да. ну, ну хороший был. комплекс, Ну в свое время выдали, на нем заработали все риэлтора, собственники, инвестора но наступил такой момент когда сдался и... И он... перегнули палку. Вот сами да. просто перегнули палку, вот перегрели комплекс и все. И на самом деле на сегодняшний день, ну как бы, про него забыли. его Не, но там покупает, худо-бедно покупает. но в качестве инвестиций точно нет. Для аренды может быть. Но для жизни это, знаете, называю идеальный комплекс для ваших родителей. Ну потому что из, допустим, из дальних регионов все там равнина, хорошая стоимость за квадратный метр, достойный комплекс, купил, забыл. Кстати, друзья мои, на семейном я своему другу сделал, знаете сколько, 400% годовых. Мы купили квартиру, в ипотеку, вложили миллион на первый взнос, а заработали три. То есть плюсом у нас 2 миллиона получилось. за а, полгода. Мы провернули вот это мероприятие, как бы, ну, 400% годовых в моменте... Мы это сделали. Ладно, семейный. Семейный, да. Семейный. Но мы его любим. Вот по-честному мы его любим. Ладно. У меня, наверное, единственный комплекс, который запал вот еще в те времена. Да, дольше, да, когда да, прям да. Семейный, надо. Семейный, семейный, семейный срочно. Но самое, что как бы, понимаешь, вот насколько я даже так открою чуть-чуть занавес. Ты всем семейный продавал. А свой так и не продал. Вот, вот сам все, перегрел. Все, все квартиры да, продавал Вот насколько можно, можно. У меня ключи от семьи, но ну, просто практически от, от, от целого комплекса. Своя квартира стоит. Ну, пусть стоит. От жадности перегрел. Нет, ну, теперь не можем продать. Быть, может быть. Ладно. Давай дальше. дальше. Что у нас? А, ну, давайте, давай, давайте. давай будем, что у нас в Лазаревском. В Лазаревском комплексы по ФЗ как бы интересные для жизни. Все, закончились. Один комплекс. Ну, по большому дальше большому. мы проходим. Лоу вообще не интересно. Лоу это как бы какая-то деревня такая. в ну, Ордане только... там ФЗ-шек нет. Там делать нечего. Да. А, давай, давай заходим в Дагомыс. дагомыси конечно, самый 2 лютых комплекса, который на пред лютейший комплекс, давай. Ну, Алия Парк. Алия Парк – это просто звездец. Друзья мои, да, да, хочу сразу сказать, Алия Парк, вот сейчас, вот, друзья мои, сейчас Алия Парк – недооцененный объект. Не, он действительно недооцененный. <как> Там э, цена входа была низкая, а инвесторы в свое время заходили, и сейчас продают не так дорого, только потому что много перепродаж. Но это свойственно любому комплексу. Друзья мои, если есть возможность... Заберите алиэпарк 29 метров, по-моему, на 14 этаже 6400, просто лютый, да, 6400, друзья, на 14 этаж. да, этаже высокий этаж, просто. нет таких, да, но заходишь туда, вот входная группа, ну там, красиво, придомовая территория, ну, очень, да. ну, вот жил бы я бы там, мне, я, я всегда жил. жил, мне парк безумно нравится, а, ну что ты скажешь за каравел Португалия? Ну друзья, пусть первая береговая линия. Друзья, каравел Португалия комплекс достойный. Первой береговой линии наверное, единственный комплекс, который строился по федеральным законам, в такой близости от моря. Но, друзья мои, вот кто бы чего ни говорил, в Каравелле Португалии есть сезонность. То есть летом там перегруз просто колоссальный, там вообще просто, я не знаю, там народу. Я даже вот и Бабушка так. с кругами такая да. шлю, Бабушка шлю. там внуки, да, все, все бегают. А, летом там перегруз, зимой там, наверное, недогруз. Блин, ну это комплекс такой. Это вот все сезонность думают, прям сейчас сильная. сильные. буду сдавать. Сейчас буду сдавать. Он, он сдается. Не, он сдается. Ну, он сдается, но он в сезон. Вне сезон там особо делать нечего. Хотя да, инфраструктура да. есть максимально. И, да, да, там, там Посмотри, там... широкая береговая линия. Да мы вообще пляж расположились. Магазины, все, все, все, что все нужно. Все есть для отдыха. Вот как бы в сезон там все кишит. Ну, там, знаешь как, Вроде бы сделали комплекс для жизни, а на самом деле понабрали инвестора, понабрали собственники для сдачи, сдают его просто как какие-то гостиничные номера и там вот постоянно бабушка на бабушке, бабушка погоняет. Да, да, да, да ну да. Ну, как-то вот как-то так для жизни. Друзья, ну в общем да блин, для жизни я это бы это там не жил. Я, я тоже не стал бы Это жить. комплекс не для жизни. Для ну, для аренду, для, для, да, для летней аренды. Друзья, акравела э, летом, как с пулемета, просто неадекватные цены за аренду зимой. Ну, как бы... Да. А, что ну, догомыс? Догомыс у нас... Ну, если кто-то хочет просто для жизни, можно... Кватра. перейти через дорогу. Кватра, Босфор, Босфор. ну, Босфор такое, место под солнцем. Ну, Босфор нормальный, ну, такой какой-то... Нет, для жизни нормальный, там э, садики, детские школы, там все есть. Там все, там ярмарка, там большая-большая, да, да. не знаю, там ездили рыбу. Босфор копей. нормальный, да, комплекс. кватра. Да. ну, в принципе, как бы, ну, можно, вот, ну, это они в одной локации, там место под солнцем, кватра и э, Босфор, как бы, ну, одна Солнечный Дагомыс. Я вообще считаю, что Дагомыс, Дагамыз. Это вот район вот для жизни. Для, для жизни, жизни, да. Для жизни. Не надо человеку идти в гору куда-то, с горы. Равнина, где есть максимально вся, вся инфраструктура для жизни. Вот максимально. Хотя, знаешь, многие думают... А, Дагомыс, это деревня, это где-то далеко. На самом деле от центрального района Сочи доехать минут. до Дагомыса 10 минут, доехать до на 15 максимум ну минут 40, час бывает едем, в зависимости от пробок. Если без пробок, но 20 минут вы будете ехать. Если в километрах перевести до Дагомыса, ну сколько нам горку перееда? 17, 17. Ну Мамайский перевал там, ну сколько? Ну 10 минут просто его перекатился и все. То есть Дагомыс, он в два раза ближе, чем ада Да. Ну давай тогда э, спустимся потихонечку к центральному Сочи. Ну понятно, что здесь федеральных строек. Э, давай нет. с Мамайки начнем. Посмотрим, разберем нашу Мамайку. Это, так скажем, Мамайка. Это такой район, да, ну, начало центрального ну, района. Ну, там Мазач. уже комплексы такие, они уже все заданы. Э, да, есть комплекс на Первобереговой линии. Посидон. Посидон, Посейдон, да, хороший комплекс. А новых посидону нет? Нет, нет, да. Его, в него, кстати, в свое время не верили. А посидон выстрелил. Там сколько сейчас цена за квадрат 500. Да, там есть, есть ну, с, и... с, ремонтом. с ремонтом С ремонтом, можно найти У нас есть разные варианты, но хочу сказать Для жизни, для отдыха Там есть пляж, пляж Русалочка, да? А, русалочка, Куба Кстати, друзья мои, Куба. Да, пляж Куба Несколько раз был там летом достойный Пляж, там Русалочка, по-моему какой-то. Там интерес. вообще 6 пляжей, разных 6, 6 пляжей а, а, Там правдаусовка такая пляжная Ну там да. на самом деле есть все Есть остановка же до вокзала да, да. Максимально все, а сейчас возведется Большой-большой комплекс, да, который у всех на слуху ну, фазотрон. Ну, как бы сейчас... Ну, не федеральная стойка, но ну, не стройка. федеральная, да. да. Но ну, ну, мы как бы разбираем сейчас по локациям. Но фазотрон, да, это когда вот он полностью сдался, вот эта вся часть, вся Мамайка, она там прям закипит. Там да, как пчелы да, были. Да, были Да, да. Да, кстати, что касается Посидон, друзья мои... А... Там сезонность есть по Сидоне, но она не сильно чувствуется. Потому что это все-таки мамайка, она и зимой и летом одним цветом сдается, сдается хорошо. Ну сдаю, а, ну даже раз. мы сейчас вот про, заезжаем на мамайку, да, каждый Там раз. Там движок есть. Там и жуха, есть, там есть и все. Магазины, да. кафешки, рестораны, детские какие-то площадки, садики. Все есть. Все для жизни Да. да. Так, давай тогда медленно с маманечкой перетекаем в центральный Сочи. Давай, ну вот стоит и Южный парк. Друзья ну, мои, что? Южный парк. Красавец. Ну, красавец, да, Южный парк. Все... Аналогов нет. Да, там, знаете, я живу сам над южном парке, над южным парком, это ЖК Навагинский у меня. То есть, получается, балкон, я смотрю на южный парк. То есть стоит комплекс, а вокруг зелень, и зелень прям ну прям валом, то есть это национальный парк. И рядом строиться ничего не будет. Зелень меленько. Зелень. Зелень да. Южный парк хороший комплекс, рассказывает особо тут, наверное, и нечего, и так все прекрасно знаете. Блин, ну Южный парк, да, давай я чуть-чуть о себе, э, от себя дополню. О себе. О себе, могу о себе и от себя. Блин, ну на самом деле равнина. Равнина. Своя закрытая территория, да. детские площадки, парки. Целый куча будет, да. А, видовые характеристики, зелень меленькая, да. ты говоришь, а, очень удобная транспортная доступность, ну ты удобно, ты поехал на Дублер, на да, да, да. Донскую, на Краснодарское колесо. Да, если на машине, прям вообще с кайфом едешь куда, куда угодно. На машине, есть как бы рядом магазины, да там есть вообще все. Я считаю, что в центральном районе Сочи на Равнине аналогов бизнес-класса нет. Ну, как бы да, это единственная сейчас стройка в центра... именно в центральном районе а, Сочи. Да, да, да. Ну, давай тогда вкратце Сочи парк кислород, ну, друзья мои, все это строй, стройки знают, говорит тут особо нечего, а, все-таки я могу, знаете, что от себя сказать, Сочи парк кислород. В моем понимании эти комплексы, если ты рассматриваешь для инвестиций, это не инвестиции, а просто сбережение средств. Да, там есть инвестиции, но хотя бы в разрезе... Долгосрочные. Долгосрочные. Два, три, четыре года. Да, да, да. То есть в моменте там не получится заработать. Вот, друзья мои, то есть в Сочи парк кислород мы можем в ипотеку взять, можем с наличку. Как минимум это сбережение ваших средств. Это квартиры, они будут ликвидные. Да, чуть дольше продаются, но они ликвидные. Вот как ни крути. Знаешь, вот, наверное, я скажу так, вот для всех застройщиков, лично мое мнение, вот Сочи парк просто, вот строится как на дрожжах, он, он просто, просто он как, как да, на, просто. на неадекватных дрожжах, ну, по крайней мере, сейчас проезжаешь, да, он светится как гирлянда, как елка. Да. Это показатель для застройщиков, как нужно строить быстро, как приводить придомовую территорию. Ну, там шикарно. Вот там, бы территорию, я... там территорию сделали. Там да. шикарно. Да. Просто весь этот сейчас, эм, ну, то есть, эм, гора Быхи, да, вот это... Вот этот склон, кластер, да, он сейчас, это прям новый микрорайон. Ну, хотел бы я Он там новый-новый, да. Новый. Он на Там будет все. Магазины, детские садики, уже Там уже коммерция зашла, там же есть торговый центр Сочи-парка. Развязки очень удобные. Да. Ну, понятно, комплекс, вообще этот район и комплекс вся вот громадная. Ну, хотел бы я бы жить в Сочи-парке, там виды красивые, Ну мне нравится. И он весь такой прям нарядный, красивый комплекс, я бы, знаете, вот, друзья мои, мысли такие насчет Сочи-парка. Там очень много площадей 18-21 метр. Там 18,3 и 21 с хвостиком. Друзья мои, в моем понимании эти квартиры однозначно для аренды. Возможно, невозможно, а точно для посуточной. И я вижу именно в Сочи-парке ремонт один в один, как в шоу в этом в Мане. Да. Именно отельный вариант, друзья мои, в Сочи парке э, маленькая площадь, 18 метров, но ну, там как бы однушку, какую-то типа студию делать, но бессмысленно Делаешь вот типовой отельный вариант, взял он на фотографии с Мане, сделал один в один также, сдаваться будет просто как из пулемета В Сочи парке Кислород будет сдаваться, будет а это же да. комплекс Ясногорска ну, это просто как это бы, немножко это. другая история. Ну да. как бы в этой локации, плюс-минус возьмем. Ну, Сочи парк кислород, вот эти маленькие площади, потому что человек вышел у себя и получил максимально всю инфраструктуру. Вышла мама с коляской, есть все, от а до я. Начиная mm -hmm. от детских садиков и заканчивая, где можно посидеть на лавочке с бабушками и семки пощелкать. Давай Там тогда э, плавник от Сочи парка перетечем э, в Раствольное. Mm -hmm. Друзья, Минозера. Минозеры все знают, Минозеры это прям идеальная идеальный комплекс для большой семьи. Там где дети, там может быть мама, там тещи, там кто угодно, да, то есть и взрослых, там равнина, там хорошая стоимость за квадратный метр. Как бы. Там, где можно за адекватную цену приобрести Адекватно. большую площадь. Да, да, вот да, это, да. наверное, единственный комплекс. Единственный, да. И дома как бы своя, ну посмотри, э, придомовая территория. Ну, Большая. я хочу сказать, шикарная. Ну, вот для детей там вообще рай. А вот для, вот детей рай. для детей рай. Да, там, кстати, Парковочные зоны есть. Для детей детские площадки есть. Захотел погулять, поднялся к озеру. Правильно? Погулял. Да, кстати, красиво обустроили озеро. Что-то еще хотел сказать. Детские площадки. Ну, как бы, вот для жизни. Школу, да, школу строят. А, школу на самом устрой, деле, да. строят, да. да. Долго ждали, долго все. Да-да-да, завтра-завтра, послезавтра. Угу. Сейчас вот скоро будет. Начали. Да. Друзья, а... Какой еще комплекс у нас? Гранд Парк есть на Донской, наверху, ну Гранд Парк, э, симпатичный комплекс, Знаешь мне как? территория там нравится. Знаешь как, вот э, мы не будем брать все, что рядом и в какой локации он построен, но если мы на машине, загнали машину в паркинг и на своей территории аккуратно, красиво... Там территория, там вот, вот что... Кто бы что бы ни говорил, в гранд-парке всегда ты можешь поставить машину. Всегда. И еще, нет, еще нет. одну поставить. Да. И еще соседскую просто припарковать. Да, да, да. Или ты вы характеристики хорошие. Море видно. Море да. видно, да. Как бы за адекватную стоимость сейчас э, можно с застройщиком переговорить, твои условия какие-то согласовать. Но Но можно нас... купить достойную квартиру. Ну вот у нас э, есть перепродажа у Дениса Карлагина, Это получается э, 8900. Этаж не помню, но высокий вид, то есть там угловая квартира, вид прямой на море, 37 метров, кстати, с хорошей планировкой, 8-900. Да, отлично, вот просто Хорошая, да. Статус квартира? Ну, естественно, да, федеральная стройка. Друзья, дальше у нас э, новая заря внизу. Ну, но Новый заряд я даже для себя просмотрел. Блин, Новый заря, ну, как бы там есть и плюс. Там огромный-огромный магазин магнит. Да? Магнит, гипермаркет, да. А, да, вот эти комплексы стоят, но, знаешь, мое личное мнение, мне кажется, там тяжеловато с парковкой будет. Когда комплекс максимально весь заживет, есть там плюс. он и так уже живет. Ну, как бы не все, ну, там есть и плюс и минус. Слушай, ну, с парковкой, ну, блин, если ты там минута дошел от магнита, как бы, ну, от тебя не угонят. Неплохая развязка там. Удобно, а -а -а -а. да, развязка mm -hmm. там, равнина. А Мне, знаете, что нравится в Новый Заре? Там а застройщик, женщина, взрослая. Я не, не помню такой завод. Всех держит в движовых руководствах. Вот это женщина, да, она очень сильная женщина. И у нее, знаете, у нее а -а получается в комплексе, а -а в подъездах на каждом этаже випнина, картина, картина, просто как в музее, ну, реально красиво. Я ни одного комплекса не могу такого, знаешь, вот э -э привести в пример, когда нет, нет, не такого такого. на любой этаж, а заходишь ко ней в кабинет картины картины Там, картины всего, картины навалом. я такое как будто я в музей попал да, да, да, да, просто да. идешь вот ты не по подъезду до квартиры идешь а идешь разглядываешь вот всю вот эту красоту ну я считаю что для сдачи это не тот комплекс я тоже так думал я реально так думал что для сдачи не тот комплекс оказалось друзья мои что в новой заре про сезон молчу мы говорим сейчас про межсезонье просто ну про обычные так скажем будние дни а новый заряд сдается она реально сдается и у нее кстати знаете у нее ценник за. Длительный срок Он немножко выше среднего По, по Сочи Нет. Это не мои слова Это я разговаривал с собственниками Я разговаривал с управляющей компанией Тот, кто занимается именно арендой Новый заряд сдается Вот хоть тебе сдается Ну, мне кажется, нужно просто полюбить вот этот комплекс Он сам хороший он Но он есть видовые квартиры Просто чумачечие квартиры Есть, есть, да А если при наличии автомобиля И кого не смущает Ну, там равнина там все хорошо да. Там магазины, продукты Можно всегда фрукты, овощи купить Там, там хорошая женщина продают такие фрукты вкусняши. Да, там, кстати, є. остановка называется «Заря», по-моему, или там так называется новый Заря». Там, кстати, знаете, что есть? Там можно брать шашлык по очень низкой цене, уже готовый. Приходишь, как в Макдональдсе, <с riding> заказываешь, тебе, тебе, чек че дают, ждешь. Но шашлык, наоборот, <с pillar> классный. Многие доедут. Да, шашлык хороший. Ну, давай смотри, давай что еще? Давай какой-нибудь район. Но ну, если. Давай на Давай про Моравию поговорим. Это, кстати, ну это, это апарта, это не квартирная, это апарта. Но тоже федеральная стройка. Знаешь что? Вот давай скажу тебе свое мнение за Моравию. Моравия, комплекс аналогов Я город, люблю вашу, не обижаю ее. Нет, я ее люблю. Но если бы вот этот комплекс перенести куда-нибудь на территорию, например, там, в центр пониже... Фанеры... ну это уже было бы не то, понимаешь? Да, Моравия находится не на равнине, она находится наверху. Да, там, правда, густо заселенный район. Это у нас... Приморье Благодать, там много старых хрущевок заселен район Но ну, как только ты заезжаешь на территорию Моравии Ты попадаешь в свой какой-то такой Да, там, там действительно закрытая Территория, друзья, качество, качество отделки Там могу сказать на уровне Причем на высоком, лифты Отделка, все-все-все, там ну ну, премиалочка, почти премиалка. Моравия хороший комплекс. Да, да очень премиалка. хороший комплекс, но нужно, мне кажется, нужно со временем просто там чуть-чуть пожить и привыкнуть как бы к этой локации, к этой территории, к а, путям. Да, кстати, друзья, и... а, расскажу еще про Моравию. Во-первых, Моравия находится рядом с санаторием Орджоникидзе. Это советский санаторий, наверное, один из лучших санаториев России. Ну, Ой, Россия, Союза. Ну там санатория Дженикидзе, рядом санаторий Ворошилов. Ну то есть там как бы санатория очень... очень много. Зелень. Как ты говоришь, зелень мелин там очень много. Да. Нельзя где погулять. А, давай, а что рядом с Моравией есть? Ну рядом с Моравией есть комплекс э, Сосновый Бор. А -а -а. Сосновый Бор поговорим. Ну, вот честно так... скажу, Сосновый Бор почти примялка. Почти примялка. Мне, конечно, очень на душе грустно, что, как бы, застройщик не может довести его до ума. Там осталось чуть-чуть. Вот вот просто Вот, вот, вот просто, просто один кухни шаг. намалевать и все. Да, один да. шаг сделать и все. Ну, он уже готов на 98% каких-то несчастных 2%. Ну, комплекс хороший. Да, да там, как вот закрытая. Да, там э, вот этот э, бассейн, который внутри, э, на первом этаже. Вы друзья мои, бассейн закрытый на первом этаже с видом на море. Бас, Бас, где то такой найдешь? Спа-зоны, э, спортзалы Ну как бы, блин, сама наполняемая Концепция жилого комплекса, оно сделано круто Да, Комплекс да, да, и кстати, да, но ну, похожих нет Вот в этом бюджете похожих ну, нет да. Ну каких-то два несчастных процента И застройщик шел, шел, шел И раз и остановить, и, ну, и не дошел Ну доведит его до ума, до конца, при домовой территории Комплекс, ну на самом деле Мне нравится, и самое главное э, Все, кто проживает в этом комплексе mm -hmm. Можно получить а, билет, да, чтобы проходить, ну, как бы, как вот, паспорт, пропуск называется. Я да, там... да, через санаторий Ворошилов. Да. Пройти и сразу же напрямую к море спуститься. Очень удобно, очень комфортно. Мне сосновый борт нравится. Видовые характеристики, характеристики на верхних этажах есть просто. Голова кружится. Ну, реально крутые. Там пентхаусы, да, стоят на пентхаус на последнем этаже. Там вид просто выходишь, там площадь, во-первых, там двух, он двухуровневый, там площадь просто какая-то, там больше наверное, 200 больше чем 200 метров э и видовые характеристики, друзья, но ну, это там, как бы, ну... А ты вот смотри, там, как, как ты, ты думаешь, это? вот центральный район Сочи, возьмем, вот прям только центральный район, самый хороший какой-то район, комплекс для сдачи, вот что скажешь, что будет вот прям в центральном районе хорошо сдаваться, понятно, это вот золотой треугольник, плюс-минус. Друзья, но самое, знаете, самое, наверное, здравое решение, вот кто бы что ни говорил, раз, два, три. Понятно, что там вакс с пулеметом просто. Да, там перепродаж, мать ему, еще они были, есть и будут. Там можно купить, там можно продать. То есть ты не зависнешь на раз, То есть там продать ты как, ну, как в потоке. покупаешь, продаешь, даешь, Раз, два, три, сдается. А его так и назвали. Раз, два, три, поехали. Раз, да. два, три, поехали. Вот вот а, комплекс... Там коммерции навала. Там вот, вот это столовая, да. куда у нас стоит на ходе. Раз, два, три комплекс просто шикарнейший. Но ну, нет там балконов. Ну и что? Ну там. Вот из коммерции есть максимально все. Посмотри, вот он удачно сделал локация. Самое да. равнина до торгового центра Моремола дойти. Ну 5-10 минут, и ты уже в море А да, вот он напротив нас. Все, все рядом. Раз-два-три сдается максимально. Там и посуточно наверное. пойдет, но ну, в основном это длительный срок. У нас там все риэлтора все застройщики. В общем, все-все-все там живут в раз, два, три, никто как бы никто не жалуется. С парковками вопрос открытый. Но, друзья мои, ну где у нас парковки есть? Да их нигде нет. Я не только про Сочи, а и про областные да, с парковочными как, местами очень не... тяжело. Ну раз, два, три комплекс, да Я, я, наверное, для сдачи его поставлю на первое место Для сдачи, да да. Для сдачи он прям газует вот, Газует, газует Вот с самого начала, и ты знаешь, его эпоха не прошла И, наверное, никогда не пройдет Она не пройдет, пройдет, да. Она не пройдет. Да. Он у, удачно разместился он да. а, Хочу сказать, знаешь, комплекс очень интересный Который уже вот-вот на предсдаче Все, сейчас одной ногой перешагнет вот эту ленточку Полностью, то есть, первая-вторая очередь Это Альпийский квартал но это не федеральная стройка. Ну, это Но... центр Сочи. Это для жизни, ну, как бы неплохой. Для сдачи. Для... Вот зайдем. Общий квартал, да. да. Он да. и для сдачи, и для продажи. И вот том, что не говорил, там есть еще инвестиционная привлекательность. А, Коммерции там сколько? О, коммерция вау. вообще вал. Заехал в магазин перекресток. Там, а. слушай, там сделали такой, как бы, аппе-камоу. Ну такой большой большой торговый центр, много коммерций разные жертвы. детские площадки. На Стелабате находится у нас какие-то э, как придомовая территория, да, то есть там, где можно детям выйти погулять, и у них с каждого дома как, как мостики такие выходят на Стелабат. А как, как они называются эти мостики? Я только вчера смотрел. Ну мостики, стилобат, красивые мостики. На Стелабат выходит, да, да. И, и наверху можно быть. Блин, вот за вокзальный район отличный комплекс новый где можно погулять, отдохнуть, вся коммерция есть. И захотел пойти, допустим, до ЖД вокзала, но через ряду 10-10 минут, и вы, грубо говоря, ЖД вокзал и улица Новогинская. Я думаю, нам надо следующий ролик сделать про артистский квартал. Однозначно, Хороший, мы этим сделаем комплекс, да. да, да. Достойно, да. Но... Вот с артистским кварталом никогда не ошибешься. Да. То есть, это та локация, где можно приобрести, только выставить на сдачу, сдаваться будет сразу же. Да, да, да. Ну, у нас по сдаче, знаешь как, я думаю, что по сдаче вопрос цены и вопрос качественного ремонта. Что еще у нас в центре Сочи можно рассмотреть, чтобы прям вот сдавался? Неплохой комплекс, как бы, ну, так скажем, на любителя, наверное, многие это не понимают, кто-то понимает. Комплекс Александрит. Мне очень нравится. Я Александ... не понимаю. Александрит нет, комплекс Нет очень я как важный, не знаю, комплекс... хороший, но нужно просто показать, как он выглядит. А Сочи, Сияние Сочи, смотрите. Нет, да это, все, это все понятно, друзья, но лично я э, на сдачу в аренду, лично я это мое личное мнение ставлю после раз, два, при новый зарю. Сдается, ну реально сдается. Новая Заря, Альпийский квартал, это сейчас все про много Мамайку молчим, на, на Мамайке она в принципе там все сдается, Мамайка просто вся сдается, сдается да. начиная от мала до велика, Мамайка сдается максимально, Мамайка все. сдается, да, да. да. да. да. А, если с центрального района Сочи смотреть, ну у нас все равно город курорт у нас очень много и по ФЗ, и не по ФЗ, и жилые площади, все сдается максимально, вопрос да, цены, да. если зайти посмотреть, сколько в среднем цена по сдаче, ну 25-30 тысяч рублей, за двадцать пять не найти. Какой двадцать Друзья мои, знаете, 65, вот, наверное, да, то, что касается длительной аренды. А, вот вы многие сидите и говорите слушай, да там вариантов просто тьма тьмущая. Знаете, как я это объясняю? А ты в сезон окажись в машине с вещами в багажнике. И что ты будешь делать? Вот когда ты реально на себе прочувствуешь именно э, долгосрочную аренду, тогда поймешь, нет хрена нормальной аренды. Она либо дорого, либо уже заняли, либо освободятся через месяц, а тебе нужно уже сейчас заезжать. И здесь и сейчас. Здесь и сейчас, да. Это знаете, это, когда ты открываешь Авито, э, у тебя 300 объявлений. Из 300, дай бог, 5 остается. Ну так, если по-честному. Из да. 5, ну одно-два предложения и все. И это... цена самая минимальная 40 тысяч рублей за, за Да, и самое интересное, будет. друзья, то, что ты поднимаешь минимально. То есть сначала сможешь там, от 25, там, от 30, от 35, от 40, и ты ну, понимаешь то, что как бы цену поднимаешь, а ничего не меняется, ну реально ничего не меняется, поэтому, друзья, длительная аренда в Сочи шла и идти будет, вот по-другому и сказать не скажешь. А -а -а, согласен, да, но смотри, давай прогуляемся, уже чуть-чуть пойдем в сторону Адлера. Ну давай вкратце пробежимся, у нас получается что, у нас на... Есть интересный Кудэп, кутэпсы, Кудэп, кутэпс, Кудэпс, кутэпсы, думаю... где вот у нас есть Сантропе, Флора и Летний. Ну как бы там одна локация, говорит там нечего, ну федеральной стройки Там нужно, там знаешь как, я считаю, там нужно дождаться все те, кто приобрели Сантропе, неплохой, но нужно дождаться, когда полностью сдастся Флора и Летний. И тогда вот этот район заживет, Ну плюс еще пока заполняется Ну тогда район, год... время, время нужно. Года два В Летний можно сейчас вот прям... Прям с минимальным бюджетом зайти под льготную ипотеку, взять под хорошие условия квартиру, там маленькую, там 23 метра. Ну просто взять ее, чтобы было. Не под инвестиции, просто вот возьми. средств. Возьми, пусть будет. Придет время. Придет время, да. Пока не время, но то время. Ну давай, в Адвер, просто граница Абхазии, просто вот. Врываемся. Просто врываемся, просто к этому, я не знаю, как это. Ну давай. Ну фрукты. то Фрукты, однозначно фрукты, но знаешь, я тебе скажу фрукты, вот э, я недавно на днях был во фруктах, хорошая придомовая территория, да, это как бы ну, обычный это эконом. эконом класс, горимый это Горит, Шинается, -класс. считается комфорт, но это эконом, это, эконом, эконом, это да. монолитный, у него самый-самый плюс, потому что он на территории Сириуса, это ПГТ Сириус. Да. Ну, Сириус, если Сириус... Короче, бы... ну, по сути, да, это единственный плюс. Да, это единственный плюс. Э ну, как бы недалеко, так скажем, э в шаговой доступности относительно до Олимпийских парков. Локация у него хорошая. Локация Равнина, хорошая, да, да. э -э Проживая там на машине, да, и как бы ваши дети могут пойти э в школу для одаренных, да, которая находится в Сириусе. Э -э Когда-то мне говорили... Когда-то даже предлагал, давайте вашу квартиру продадим там по 310-350 тысяч даже рублей. По, даже побольше. Было да. такое у меня. Нет, Вань, мне там сказали, цена за квартиру будет 500 тысяч рублей за квадрат. Я сказал, никогда в жизни там такой цены не будет. Она будет, но как бы не, не на, здесь, не здесь, ни не сейчас. Нет, на сегодняшний день уже есть по 270 тысяч рублей за квадратный метр во фруктах. У меня вот такой толпы перепродажа. Слушай, может, 200, 270 за фрукты это как бы но ну, это хорошая цена это хорошая это хорошее, но фрукты все понимаешь корпуса начинают сдаваться и э, застройщик потихонечку будет уходить Ты представляешь сколько там инвесторов сидит и то есть фрукты уже свою ценность теряют там просто конечный покупатель сейчас конечно да конечный покупатель инвестиционный ну... проект он оттуда ушел все это да. Для жизни, для сдачи, для сдачи, ну, я и думаю... И посуточно, я думаю, и... Посуточно будет заходить. Будет заходить. Посуточно не может прям, не заходить. Особенно в сезон будет стрелять... Просто как, вот, как с пулемета. Да. А для жизни жить там, ну, как бы неплохо, хорошо. Да. Хорош, да, друзья, сегодня мы с вами в выпуске разобрали, ну, вот такое, знаете, общее мнение, да, то есть, ну, мнение, наверное, двух экспертов по федеральным стройкам, по Сочи, то есть, мы с вами доехали с Лазаревского до границы Абхазии, до фруктов, ну, то есть, как бы дали общее понимание, да, о комплексе, естественно, выбор строго за вами, вот, какой вам комплекс нравится, ну, такой нравится. Если у вас есть какие-то желания, пожелания разобрать вот какой-то комплекс один, знаете, вот прям по запчастям, как лего разобрать, мы можем разобрать по отдельности. Вот только за один комплекс разговаривать. Давай зайдем еще на Красную Поляну, посмотрим, как, что там будет сдаваться. Ну, там да вот, вот, вот давай, давай наверное, дальше... давай, наверное значит поляна в следующем выпуске, просто отдельным выпуском сделаем поляну, я думаю это будет правильно. А можно вообще прям поехать можно на поляну поехать, и, да. и визуализировать он... просто это видео, не здесь посидеть поболтать, а именно... И именно с поляны, да, именно на фоне гор, чтобы красиво лбался. Красиво. Друзья, спасибо за внимание, если вы действительно хотите разобрать какой-то острый вопрос, может быть какую-то пикантную тему, вы сразу же пишите в комментариях, мы все читаем, наше руководство читает, мы все видим и сразу же реагируем, единственный момент, Ролики выходят не в моменте, они выходят, ну, где-то, ну, наверное, да, да, наверное 3-4 дня. Мы пока запишем, пока смонтируем, то есть пока разместим на канал, но 3-4 дня. Ладно, не будем сильно сопли жевать. Я думаю, что вам максимально понравился этот обзор. Мы вкратце пробежались по рынку, рассмотрели, какие темы можно, где можно проинвестировать, куда можно вложиться для жизни, что рассмотреть, а что можно именно для сдачи. Если вам хочется что-то рассмотреть, какую-то индивидуальную тему, мы рассмотрим. А так, ставьте вот такие вот лайки. вот так вот так Или дизлайки. Не Нет, так не пойдет. Вот такие вот лайки. Вот ставьте все. Ладно, что-то много уже пошли не туда. Все, все, всем пока. Друзья, давайте все, до новых встреч. Подписывайтесь и будьте в курсе всех событий, потому что все самое интересное будет только у нас на канале. Ваше любимое агентство Сочи ДВ. Про лайки. <связать> да я уже как все, сказать, я уже забыл, про лайки. Как, короче, как сказать. Уже Мы все. хотим сказать, чтобы они ставили лайки по-хорошему. Друзья, ставим лайки, подписываемся и ставим колокольчики, чтобы не пропустить самые свежие, самые новые события и... <связать> не, давай заново, давайте это давай. Друзья, ставим лайки, подписываемся и не забываем ставить колокольчики. Друзья, это вам поможет сэкономить... <связать> Поехали, Друзья, добыть ставим добыть лайки, подписываемся. Давай, добыть, давай. Да.